Мы уже начинали говорить о положительных моментах страха. Сегодня мне хочется поговорить о положительных моментах злости. Напомню о том, что базовых чувств плюс-минус 4, плюс 2. И каждого чувства, как и сказано в том, как устроен идеальный человек, видео на канале – есть плюсы и есть минусы. Причем плюсов ничуть не меньше, чем минусов, а обычно даже больше. И нам эти чувства, они нужны для того, чтобы мы выжили. То есть это их основная задача. Чувства – это наша реакция, наша, иметь в виду, человека и сложных животных на внешние и внутренние раздражители. Напомню, что проявление чувств в социуме очень табуировано, то есть для их проявления есть большой ряд правил, которые как часто мы либо нарушаем, либо создаем еще больше проблем, чем было до этого. Поэтому сегодня мы поговорим про злость. Наверное, это одно из самых табуированных чувств, но вряд ли тут есть какая-то шкала табуированности. Да? Соответственно, что нам может давать злость хорошего? Обычно люди приходят к психологу, давайте сделаем так, чтобы я не злился. Дело в том, что злость часто возникает в тот момент, когда нам нужно что-то сделать. А, либо злость возникает в тот момент, когда мы чего-то не делаем. Например, <coughs> а, мы чего-то хотели достичь, например, а поменять работу или найти работу. А, у меня просто это пример из жизни, из моей клиентской практики. А, и тогда а мы хотели найти работу, но при этом мы работаем на работе, когда освобождается время, в 8 вечера каждый день, кроме, допустим, воскресенья. И нам некогда искать работу. Но нам на поиск работы дана энергия, даны силы. И мы эти силы куда-то должны деть. Мы их никуда не деваем. И тогда самый простой способ деть эту энергию – это злиться. Мы будем чем-то недовольны, мы покричим на кого-то. То есть злость – это такая вещь, которую очень легко слить. И есть другой момент, тоже связанный с действием. Например, мы вскапываем грядку. И, в общем-то, мы уже устали. Осталось вскопать там 10%, например, этой грядки. И тогда возникает чувство, очень похожее на злость. И мы напитываемся. Да, вот. Злость есть действие, да? Мы напитываемся этой энергией, и мы заканчиваем на этой энергии то дело, которое мы начали. Итак, злость возникает либо когда мы что-то не делаем, либо когда нам чуть-чуть осталось делать. То есть часто эмоции злости очень связаны с действиями. Следующий момент – злость как барометр, тоже хорошо работает, когда происходит так называемая смена роли. Простейший вариант, например, ученик-учитель. Возьмем школу, и тут учитель дает какое-то задание или сталкивается с тем, что ученики ничего не сделали. И тогда… Ученик может сказать, ой, я это всегда найду в гугле, сейчас я погуглю, и все найдется. Да? Либо ученик говорит фразу, вы бы лучше, чем со мной ругаться, лучше бы за собой посмотрели. Да? Либо когда учитель, ученики же не учатся, и тогда у него опускаются руки, и он себя считает маленьким, никченным каким-то ребенком, почти таким же, как его ученики. И тогда происходит смена роли, то есть ученик становится на место учителя, а учитель становится на место ученика. Да? А учитель злится на ученика, ученик злится на учителя. А такое происходит достаточно часто, если в коллективе это есть. А вот какая-либо смена роли. В семье мужчина занимает женскую роль, женщина занимает мужскую роль. Если дети становятся, начинают заботиться о родителях, внимательно смотреть, какие эмоции они вызывают у родителей, родители становятся тогда детьми, дети становятся родителями. Начальник подчиненный, ой, ну, конечно, дали нам тут начальника, я лучше не его знаю в сто раз и так далее. Да? А вот такие вещи происходят сплошь и рядом. И в данном контексте... Наличие злости при общении в этой системе, например, муж-жена, или дети-родители, или учитель-ученик. Наличие злости. Злость – это тоже чувство, которое имеет градацию, начиная от волнения, раздражения и заканчивая яростью. Да? И когда что-то из этого я ощущаю, задаться вопросом, почему я это чувствую, а что тут происходит, что здесь так, не так, почему меня вот этот человек раздражает. А что с ним? А вот. А, еще следующий момент, который достаточно важен. И часто, когда я подросткам рассказываю эти вещи, и они начинают это использовать а, во благо и именно а, эту эмоцию. Получается очень хорошая история. А история по выстраиванию границ. Очень многие люди считают, что это я должна следить за тем, чтобы их границы не нарушить. Дело в том, что никто ваши границы не видит. Это вы расскажете другим людям, что с вами можно делать, что нельзя. Причем нужно рассказать таким образом, чтобы люди услышали. Часто кажется, что это несбыточная мечта. Особенно для людей, которые говорят... Почему вот так вот происходит? Я говорила это вот своему мужу, вот не делай так, а он все равно делает. Это делает. А -а -а, если вы слышали, то по тембру голоса, во-первых, разговор был вот здесь, во-вторых, это э -э разговор обиженного ребенка, э -э, просто слово муж нас трезвит, мы понимаем, что этому ребенку как минимум 18+. И совсем другое, когда мы начинаем говорить не отсюда, а вот отсюда. И это так называемый тон, не терпящий возражения. И тогда отсюда поднимаются наши слова. И тогда отсюда мы говорим тоном, не терпящим возражения. Он становится менее болтливым, более весомым и громким. И такой тон Угу. Видите, да, я помогаю даже себе руками. А и такой тон, он является слышимым для другого человека. А, иногда можно из живота, если человек совсем не понимает. А, <соц�> и тогда мы говорим человеку следующее. Так, ты почему это делаешь? Со мной так нельзя. Я тебе уже говорила, что меня твои слова или действия обижают возможно, для тебя это ничего не значит, но для меня-то это важно. Угу. И здесь, в принципе, тоже сквозит некая обида, еще какие-то вещи, но мы подобрали слова э, таким образом, которые можно донести до другого человека. И есть еще простой способ, когда мы говорим и смотрим на реакцию другого человека. Ведь заметно, когда человек с нами общается, а когда не общается. И тогда мы таким образом вступаем в диалог с человеком и объясняем, что можно, а что нельзя. И э, если человек дорожит нами, нашим общением, еще что-то, то, скорее всего, он нас услышит. Если человек нас не слышит, то задаемся простым вопросом. А что мне делать в этой ситуации? Э, таким образом, мы... Показывая свою природную агрессию, как делают вожаки в любой стае, мы показываем то, что у нас есть некоторые ценности, которые мы не готовы давать в обиду, если можно так выразиться. Это касается отстаивания прав в семье, это касается отстаивания интересов детей, это касается отстаивания прав на работе и тому подобного рода вещей. Есть, конечно, момент, когда uh, мне хочется отстаивать права, но на них никто не покушался, и я сам себе придумал, что я эти права имею. Uh, например, если мы договорились на работе о зарплате в 20 тысяч, я прихожу к начальнику и говорю, что за несправедливость повысите мне зарплату на 30 тысяч, со мной так нельзя. Uh, если пора мне повышать зарплату, или я говорю какие-то аргументы в свой адрес, не те, которые я придумала, которые являются фактом, то, возможно, мне это повысит зарплату. <coughs> Если таковых не имеется, например, почему мне дали 20 тысяч? мне 30. Я тут выполняю должность администратора, я тут выполняю должность бухгалтера, я тут выполняю должность Уборщицы, я же много не прошу, всего лишь 50% надбавки. А в это время руководитель может удивленно посмотреть и говорит, простите, мы вас брали на должность уборщицы, все остальные должности, вам не надо выполнять. Вы можете совершенно спокойно выполнять должность уборщицы и получать свои 20 тысяч. Я не планирую для вас повышать зарплату. А, таким образом... Мы выстраиваем свою зону ответственности, потому что иногда наши границы мы сами можем раздуть, сами можем сдуть. И тогда мы можем сказать, вот вы нарушаете мои границы. Но в данном контексте изначально договоренность была такова. И одна из сторон не готова нарушать договоренность. Если для вас это принципиально, вы можете работать на, эту, на эти деньги, выполнять там, должность уборщицы, либо уйти с данного места и работать бухгалтером или администратором или еще кем-то и так далее. То есть опять вопрос простой. А что мне делать в данной ситуации? Потому что, естественно, каждый человек, он отвечает за себя, и, соответственно, он представляет свои интересы. Ровно как и вы тоже представляете свои интересы. Когда эти интересы начинают подвергаться каким-то угрозам, возникает злость, собственно, для чего она нам и нужна. Плюс ко всему злость – это очень питательное чувство. И если мы позволим себе погрузиться чуть-чуть в это чувство, я злюсь. И когда видите, что значит погрузиться, всем телом проживаем это чувство. Очень часто оно дает нам тепло, очень часто оно дает нам энергию во всем теле, очень часто распределение этого чувства дает нам возможность действовать долгое время. Та самая пресловутая энергия для жизни, которую мы часто ищем. Вот почему люди из депрессии, апатии и тому подобного рода вещей выходят на злость. Вот почему горевание, второй этап горевания – это злость. Потому что именно на этом чувстве мы можем начать что-либо делать. Поэтому злитесь на здоровье и старайтесь… Из этой злости взять все то, что в ней накоплено, и использовать эту консервочку по назначению для своей собственной пользы.